Всем привет! С вами Алексей Иванов и команда Surferner. В этом видео мы с вами будем учиться зарабатывать на партнерской программе Surferner. Мы сейчас запустили такое движение, в котором будем каждую среду проводить живые вебинары и записывать обучающие видео уроки для того, чтобы вы могли зарабатывать на партнерской программе Surferner. Так как это значительно более высокий заработок, чем... На просмотре рекламы и выполнении заданий. Итак, друзья, мы сейчас, как я говорил, запустили серию живых вебинаров, и, соответственно, я сейчас покажу, с чего мы начинаем и каким образом вы можете получить материалы. да Все ссылки на материалы будут в описании этого видео, а само это видео вы сможете найти на канале Surferner на официальном, во вкладке «Плейлисты. Заработок в прямом эфире на партнерке Surferner». Вот здесь это видео будет самое первое. Да? Сейчас а, здесь размещены два вебинара живых уже, которые мы провели, и три видеоурока. Итак, какова суть вообще заработка на партнерской программе? Нужно просто а, выбирать продукты, за которые выплачивается комиссионное вознаграждение, рекламировать их, соответственно, разными способами и получать за это комиссионные вознаграждения. Либо по 10-уровневой партнерке, либо, если это размещение рекламы, то есть рекламодатели вы привлекаете, то, соответственно, будете получать с первого уровня за каждую сумму пополнения баланса. Итак, первое, что нужно сделать для того, чтобы зарабатывать на партнерской программе, это прокачать ваш аккаунт Surferner. Есть два метода, два способа бесплатный и платный. Бесплатный это соответственно просмотр рекламы и выполнение заданий. С помощью этого как раз таки поддерживается живая активность сервиса, которая так необходима рекламодателям для продвижения соцсетей и для соответственно размещения рекламы. А с помощью просмотра рекламы и выполнения заданий мы повышаем Постепенно рейтинг до 100 баллов для того, чтобы получить максимальный размер вознаграждений. И поддерживаем квалификацию для того, чтобы иметь право на получение партнерских вознаграждений. Рейтинг и квалификация обеспечивают вам максимальные вознаграждения и, соответственно, право на их получение. Платный способ это подключение статуса премиум, который сразу автоматически делает... Максимальное вознаграждение и дает право на получение партнерского вознаграждения. А также еще другие преимущества, которые вы можете узнать в разделе статуса премиум. Итак, следующий момент, когда мы прокачали аккаунт Surferner, мы выбираем направление партнерской программы. Есть у нас три направления, которые вы можете узнать вот в меню условия партнерки есть такие направления рефералы пользователи. это когда ваши рефералы смотрят рекламу выполняют задания или зарабатывают на партнерской программе surferner вы получаете вознаграждение до 10 процентов от доходов рефералов с 10 уровней то есть со всей 10 уровневой структуры здесь вот в таблице партнерских вознаграждений все это описано да соответственно есть рефералы рекламодатели, это ваши лично приглашенные пользователи, которые размещают рекламу, рекламу задания и продвигают соцсети. Соответственно, размер вознаграждений будет до 10% от суммы каждого пополнения ваших лично приглашенных с первого уровня. Следующее направление, это когда ваши рефералы подключают статус премиум. Вы получаете 5% от суммы оплаты со всех 10 уровней то, то есть если допустим э, реферал на седьмом уровне подключит статус премиум на три года там или на год э, то вы получите 5 процентов от этой суммы соответственно если у вас их будет много вы будете получать много оплат вот есть такие три направления как бы которая зависит от вас на которую вы можете повлиять с помощью которой вы сможете зарабатывать больше и больше и так когда вы выбрали направление партнерки, например, что вы хотите? Вы хотите выстраивать десятиуровневую партнерскую структуру, которая будет вам на постоянной основе приносить доход. Либо вы хотите привлекать рекламодателей да, и зарабатывать, можно сказать, практически сразу да, значительные деньги. Потому что рекламодатели разные. Они могут пополнять абсолютно на разные суммы, и, соответственно, вы будете получать до 10% от суммы пополнений. Вот. Когда вы выбрали тематику по направлению, а скажу момент, что не надо недооценивать какую-то именно направление партнерки, да? все эти направления они имеют огромный потенциал. Вот. Со временем вы в этом разберетесь. После того, как мы выбрали направление партнерки, мы выбираем тематики по направлению. То есть, тематики или кейсы, да, это, это то, что может удовлетворить потребность клиента. То есть, для каждой тематики есть сайт с рекламными материалами, где вы можете скачать готовые баннеры, видеоролики, тексты, которые можете использовать для построения вашей партнерской сети в Surferner. То есть, тематика... Как бы это кейс. Например, давайте я просто покажу маленький примерчик. У нас есть, например, тематика... Зайдем в рекламные материалы, во вкладочку. Вот у нас здесь есть разные тематики. Например, для тематики по направлению рефералы пользователя у нас есть две тематики. Заработок без вложений и ежемесячный розыгрыш 20 тысяч рублей. То есть... С помощью этих материалов вы привлекаете пользователей, которые будут смотреть рекламу и выполнять задания. Ну и также зарабатывать на партнерке. А с помощью тематик по направлению реферала рекламодателя, например, вот рекламные возможности, быстрый набор рефералов, любые проекты, живые просмотры видео на YouTube, это то, что может закрыть потребность рекламодателя, который будет пополнять рекламный баланс и размещать рекламу. Например, вот мы с вами на вебинарах рассматриваем сейчас методику живые просмотры на YouTube и про рефералов. Вот живые просмотры на YouTube, да? У клиента есть потребность. У клиента есть потребность, например, в продвижении видео. Ему нужны... Живые просмотры, лайки, комментарии, то есть нормальные, толковые от реальных людей. И соответственно мы с помощью этой тематики, живые просмотры на YouTube, можем закрыть эту потребность и удовлетворить клиента. Да, то есть И в обмен на это мы берем деньги. И комиссионные вознаграждения выплачиваются вам, соответственно, за привлечение рекламодателя. И он у вас остается в партнерской структуре, и соответственно от дальнейших его действий точно так же может строиться партнерская сеть для вас. Потому что, ну, как бы, ютуберы, да, они могут снять ви видеообзор, там, разместить свою реферальную ссылку, и, соответственно, у вас уже будет тоже выстраиваться партнерская сеть. Вот, смотрите. То есть, э, это кейс, да, который позволяет рекламодателю закрыть его потребность или пользователю закрыть его потребность какую-то, да. Вот, соответственно... Вот такие у нас тематики. Сейчас пока что подготовленные. Да? На них есть рекламные материалы. То есть вы можете взять рекламные материалы. Например, вот здесь вот скопировать ссылку на сайт. Посмотреть этот сайт, да, на который будут переходить рекламодатели. Соответственно, все они именно сделаны для того, чтобы клиент понял, понял ценность сервиса до да, зарегистрировался и он будет регистрироваться по вашей реферальной ссылке как вы видите я навел на кнопку и вот внизу у нас адрес surferner.com рефер такой-то до да, регистр то есть и вот здесь тоже реферальная ссылочка ваша соответственно клиент попадет в вашу партнерскую структуру вот этот айди да? вот соответственно Здесь вы можете получить рекламные материалы по этой тематике. Соответственно, есть лендинг-пейдж, да, вот этот. Ваша партнерская ссылка, как выглядит. Есть рекламные баннеры различные, которые вы можете в разных размерах скачать к себе, да, и размещать на своих каких-то сервисах. Вот, соответственно, есть видеоролики, также на других тематиках, которые вы также можете размещать. Вот, это у нас тематики, да, таким образом, вы выбрали тематику, да, допустим, вам хочется попробовать попредлагать услугу по живым просмотрам на YouTube. Дальше нужно понять: определить целевую аудиторию то есть, кому нужна эта услуга. То есть, кто может заплатить за эту услугу за продвижение youtube и здесь мы начинаем размышлять да то есть кому нужна эта услуга можно даже устроить мозговой штурм и написать как бы все ваши мысли да кому нужна эта услуга ну первое что мне приходит в голову да это э, то что эта услуга нужна тем кто размещает видео на youtube да, абсолютно всем но как бы не все готовы платить деньги за продвижение соответственно мы Выбираем в видеоуроках, на вебинарах, именно те, ту целевую аудиторию, которая готова платить деньги за свое продвижение. Да, соответственно, в видеоуроках мы рассказываем о том, как, кому нужна эта услуга. Да, то есть, более подробнее. И нужно выяснить, где они обитают. То есть, где обитают эти люди. Как мы выяснили, да, они обитают либо в YouTube, либо на каких-то тематических форумах. Например, по форумам форум по smm продвижению они могут где-то там участвовать, заходить на эти сайты. Соответственно, если на сайте можно разместить рекламу, то надо размещать там рекламу, и, соответственно, по вашей ссылке будут переходить клиенты, регистрироваться, оплачивать, пополнять рекламный баланс, и, соответственно, вы будете получать за это вознаграждение. Итак, мы определили целевую аудиторию, то есть нужна YouTube-блогерам, где они обитают в Ютубе. Да? Дальше мы отправляем предложение. То есть нам необходимо совершить контакт с клиентом, и чтобы клиент узнал о нас. Это можно делать ручным бесплатным способом, да, ручная бесплатная реклама и автоматическая платная реклама. Соответственно, сейчас наша задача с вами разобрать ручной способ бесплатный для того чтобы вы смогли таки заработать деньги да <смех> как еврей сказал прям заработать деньги э, на размещение рекламы в дальнейшем для того чтобы масштабировать свой доход для того чтобы его увеличивать вот, соответственно мы на вебинарах и уроках рассматриваем э, этот способ он заключается в том что нам нужно Выделить да, целевую аудиторию, собрать контакты в таблицу, которую мы Давайте я вам даже покажу быстренько. Собираем контакты, email-адреса и отправляем письма, да, то есть отправляем сообщение номер один. Для каждой тематики мы будем разрабатывать определенные тексты, опорные тексты, да, которые можно будет отправлять в письмах. И, соответственно, весь цикл отправки сообщений состоит из двух сообщений. Ну, это как бы идеальный пример, да, когда вы отправляете первое сообщение, где вы предла ну, предлагаете решение проблемы клиента и э, спрашиваете, отправить ли вам подробную информацию. И если клиент соглашается, то есть, если ответили «Да, присылайте подробности», вы отправляете сообщение 2 где уже содержится ваша реферальная ссылка и небольшой текст, расшифровывающий как бы, такие подробности, мотивирующий клиента перейти по ссылке. Да? Когда он зарегистрируется, дальше уже наша система автоматически будет работать с клиентом, либо он свяжется с менеджером в онлайн-чате, и как бы, с ним уже менеджер будет работать, а вы будете получать за это деньги. Вот. Соответственно, если вам ответили и задали вопрос какой-то другой, вы отвечаете на вопрос. Или если не знаете как, то спрашивайте у нас. Тоже либо в онлайн-чате, либо на специальном телеграм, на который тоже мы рассказываем на вебинаре, где его получить. Вот. Дальше. Здесь, да, отправка сообщений. То есть, где мы отправляем сообщения? Вот мы сейчас пока что э, на вебинарах рассматриваем э, отправку сообщений на e-mail. То есть, мы через э, почтовый ящик настраиваем сообщение и отправляем клиентам. Соответственно, клиенты, вот они, отправленные сообщения. да, То есть, мы отправляем много сообщений. Мы их планируем, чтобы это не, не была для почтовика как рассылка спама. Мы их планируем отправку через определенное время. Там, через 20 минут. В течение дня, допустим. Вот, соответственно, таким образом мы можем делать это долго, регулярно. Что позволит нам принести постоянный доход. А, также отправку сообщений можно проводить в мессенджерах, в соцсетях. И на сайте в форме обратной связи клиенту. Это мы будем рассматривать дальше. Сейчас пока более подробно останавливаемся на e-mail. В принципе, вам достаточно будет понять механику, как это делается. И вы это сможете применять и к партнерским программам Surferner, и к продаже абсолютно любого продукта на других партнерских программах, либо какого-то собственного продукта. Да? То есть, самая главная цель вообще... Всей, всего вот этого нашего движения, да, сделать так, чтобы у вас появилось четкое понимание, как продавать услуги и зарабатывать деньги. То есть как попасть в потребность клиента, как найти такого клиента, как ему предложить и, соответственно, как... Все. В принципе, дальше вам закрывать сделку не нужно. И работать с партнером, с клиентом вам тоже не требуется. Но если у вас будет желание, если это ваш знакомый, допустим, то в принципе всегда, пожалуйста, можете работать с этим клиентом, помогать ему размещать задания, рекламу там и так далее. Вот, тогда ограничение в 10 тысяч рублей, о котором я говорил вначале, оно будет открыто. Итак, дальше... Значит, если вам не ответили на сообщение, на первое, то работаем с базой дальше. Да? То есть, у вас база никуда не девается. То есть, она у вас остается. Вы можете предлагать этим клиентам другие услуги. Да? То есть, если вам не ответили, отправляем сообщение один с другого e-mail по этой же тематике. То есть, пробуем еще раз этому клиенту отправить сообщение. Или отправляем по другой тематике, которая может быть полезна клиенту. Например, вот клиент, который, который размещает видео на YouTube, ему может быть интересны живые просмотры, лайки, комментарии. Да? И в то же время, если, он, если там у него видео размещаются на канале, которые посвящены тематике привлечению рефералов, то есть участию в многоуровневых проектах где есть многоуровневые партнерские программы, соответственно, им можно предложить еще и зайти в Surferner, получить рефералов, да? то есть разместить рекламу, очень быстро, эффективно получить рефералов в свои проекты. То есть вот таким образом мы многократно работаем с собранной базой. То есть это одно из направлений, да, которая позволяет собрать базу и работать с ней постоянно. Еще момент, очень важный, который здесь присутствует, это прогрев аккаунтов. Прогрев аккаунтов для того, чтобы, например, если это e-mail, если мы отправляем письма на почту, то... Вот я, допустим, зарегистрировал новый совершенно ящик, и э, он у меня еще очень свежий. Да? С него не отправлялись письма, на него не получались письма, не приходили. да. И соответственно мы занимаемся прогревом, э, прокачкой этого аккаунта, для того чтобы почтовик понял, почто, почтовая система, неважно это Gmail там или какая-то другая, для того чтобы э, эта система поняла, что мы живой аккаунт, рабочий, то есть не только для отправки сообщений однотипных, да, у нас идет работа, но еще и в нашу сторону. И, соответственно, также вот я сегодня записал видеоурок по совместному прогреву e-mail адресов. Там тоже механика очень простая, которая, которую можно применить еще и к соцсетям, например, да, то есть прокачивать аккаунты в соцсетях. Для того, чтобы с них отправлять сообщения и не бояться за них то, что там вас заблокируют, и так далее. Это просто навык, да, который вы сможете получить и многократно его использовать в дальнейшем, вообще в любом направлении, абсолютно. Вот, соответственно, это вот наша задача да, по ручной бесплатной рекламе. Мы ее все упаковали и рассказали вот в этих вебинарах и уроках. Дальше. Автоматическая платная реклама. Соответственно, когда вы уже начнете получать результат от бесплатной рекламы, вы, в принципе, можете инвестировать часть денег в платную рекламу, пробовать да, рекламу, например, на тематических площадках с целевой аудиторией. Например, вот есть, есть платформа GetBlogger. Да? Там рекламодатели... Ищут блогеров для того, чтобы им заплатить денег, чтобы они что-то прорекламировали. Соответственно, там э, целевая аудитория и рекламодателей, и блогеров. Соответственно, это тематическая площадка для блогеров. И там можно разместить рекламу, если есть такая возможность. Вот. Соответственно, также можно размещать платную рекламу в крупных рекламных сетях. Там контекстную рекламу или таргетированную рекламу. Контекстная это на примере. там Яндекс.Директ Google AdWords таргетированная реклама это на примере ВКонтакте. Так. И соответственно, когда мы уже начинаем вот такую вот рекламу, да, нам нужно повышать уровень знания о продукте. Да, то есть одно дело взял реферальную ссылку и просто ее разместил, попробовал, да. Другое дело, когда вы можете ответить клиенту сходу, в чем фишка продукта, вы при этом сами проникнетесь в продукт, да, то, что он, то, что он реально крут, он реально нужен рекламодателем, как бы, и это реально неограниченные возможности для меня. Вот это вот самое главное, то, что делает прокачка знания о продукте: понимание этого продукта. Потому что. Если вы продали продукт самому себе, вы его сможете продать кому угодно. Вот, например, живые просмотры на YouTube, да, мы создавали этот сервис по запросу одного крупного нашего клиента. То есть, на него был очень большой спрос. И, соответственно, когда мы его выпустили, пошел движ, да, и как бы рекламодатели начали подключаться и даже совсем забросили сервис видеореклама. Вот. Почему-то вот так вот по практике вышло. соответственно, мы понимаем... Вот я, например, понимаю ценность этого продукта. Потом, поэтому с уверенностью вам говорю, что его можно и нужно продавать. да, Потому что блогеры ценят именно живую аудиторию. Если там какие-то есть механизмы для автоматической накрутки, да, то это очень большие объемы для каких-то невероятных просто... Сумм, да, мы это пока что дело не трогаем. Пока что не поднимаемся в небеса. Наша задача а, именно научиться зарабатывать и понимать продукт. Вот. Значит, прокачку знания о продукте вы можете в базе знаний. Например, есть, есть статьи в базе знаний. да, вот Перейдем в базу. Кто-то даже не знает, может быть, что такое база знаний, где она есть. То есть вот здесь есть размещение рекламы, например, типы рекламы. И по каждому типу рекламы есть какая-то статья. Да? Статья или видеоролики, которые помогут вам подтянуть знания о продукте. Личный опыт. Соответственно, вы можете попробовать поразмещать какие-то свои видео допустим да по YouTube или там попробовать пригласить пригласить рефералов в другой проект ой то есть э, ну да вообще в любой абсолютно хоть в surferner ну, не в surferner рекламировать surferner не надо а, в какой-то другой проект потому что Ну, сами понимаете мы все не можем где-то быть в одном месте мы всегда где-то участвуем а, хотим пытаемся стараемся как-то больше заработать, больше узнать интересного нового, поэтому личный опыт тоже вам поможет в этом деле. Это самое лучшее, если вы получите результат сами, то это вообще сам, самое лучшее, что может быть для того, чтобы продавать продукт. И, соответственно, вопросы нам, то есть если вы не знаете ответ на вопрос какой-то или чего-то не знаете, вы спокойно заходите в чат на сайт, пишите сообщение. Вот Или э, заходите в Telegram и пишите на аккаунт Surferner VIP. Да, его можно... Сейчас я покажу, где его можно найти. Так, VIP-реклама. Так, вот этот аккаунт Surferner VIP. Я, кстати, ссылочку оставлю под видео. И после того, как вы уже... Научились зарабатывать по партнерской программе, поняли всю механику, отработали. Все у вас получается хорошо. То есть дальше просто масштабируем свой доход. Самое как бы, вот для меня самое сильное, что есть, это регулярность. То есть если вы делаете просто регулярно, даже простые вещи, это неизбежно приведет к результату. Вот просто неизбежно. Это прям, потому что вы фокусируетесь на этом. У вас внимание как лазером начинает светить туда, в вашу цель, да, и, соответственно, оно доведет вас до результата в любом случае. Подключайте новые тематики, да, то есть, допустим, сначала одну тематику поработали с ней месяц-два, да, получили результат и дальше масштабировали там на рекламу и дальше уже подключайте новые тематики, то есть... Если вы можете двигаться быстрее, как бы с удовольствием двигайтесь быстрее. Но обычно, как бы, у всех есть дела, да? То есть, семья, заботы, хлопоты, да? То есть, все, все это есть. И, как бы, времени обычно не хватает. Поэтому нужно стараться делать это постепенно, но регулярно. Вот. Соответственно, новые тематики позволят вам расширить ваш доход и также как я уже говорил инвестируйте часть заработанных денег в рекламу это позволит вам полуавтоматизировать процесс да то есть если вы допустим настроили рекламу на какой-то площадке допустим у какого-то автора блога заказали рекламу и с нее постоянно вам идет прибыль и вы там просто заходите к нему пополняете баланс и соответственно получаете прибыль все вот на этом вот самая наша главная задача – дойти до такого состояния, чтобы вы свободно получали деньги, понимали, как это происходит. И, соответственно, чтобы у вас в жизни было больше благополучия и стало больше благополучия. Друзья, все ссылки на эту методику я вам оставлю под видео, соответственно... Я дам вам скриншот этой майнд-карты для того, чтобы вы смогли ориентироваться. Да? Она, в принципе, не такая большая. Да? Но, соответственно, у вас будет целостное видение всего процесса. Что он небольшой, он не сложный. Нужно просто один раз сделать, попробовать и поставить это на поток. Чтобы поставить это на поток, для этого мы и создали наши живые вебинары. И, соответственно, прогрев e-mail совместный для того, чтобы мы с вами коммуницировали и делали это вместе. Потому что, когда мы делаем это вместе, соответственно, это мотивирует всех людей. Вот, Друзья, все, не буду больше задерживать. Заходите в плейлист по заработку. И, соответственно, начинайте изучать информацию по порядочку, как я и сказал в этом видео. Желаю вам всего самого наилучшего. Благодарю за то, что посмотрели это видео. Всего доброго.